сферу влияет э, венера в близнецах на каждого из вас приветствую вас рыбки сегодня мы будем смотреть что будет происходить в период движения венеры по знаку зодиака близнецы с 9 мая по 1 июня для вас близнецы это символический четвертый дом он связан с семьей с родиной с вашими близкими и родными также он связан непосредственно с вашим местом проживания с недвижимостью и вот тема этого дома они будут очень активны для вас ну, учитывая что венера в близнецах себя ведет очень непосредственно она очень любознательна она любопытна она кокетлива она любит перелетаться одного цветочка над другой, она старается собирать как можно больше информации, то можно говорить о том, что и вы себя будете вести подобным образом в этот период. Вам будет очень интересно общаться со своими близкими, может быть собирать для них какую-то очень важную информацию, а может быть вы запланировали какие-то операции с недвижимостью и будете искать варианты, и у вас это должно очень легко получаться. Ну что ж, давайте смотреть более подробно. С 11 мая произойдет новолуние в Тельце. Для вас Телец связан непосредственно с домом путешествий коротких поездок. Ну, путешествие недалеко, скажем так. Смотрите, если вы, ну, в принципе, я не думаю, что на вас как-то особо там негативно может отразиться это полнолуние ну может быть для тех кто планировал например продать автомобиль купить автомобиль то вот лучше продать его до полнолуния, а покупать новые в новолуние. Может быть, вы планировали какой-то очень важный договор подписать. Или, может быть, какую-то поездку важную, что-то новенькое. Так вот, новое лучше начинать уже после новолуния. А старенькое заканчивайте на старой луне. В общем-то, постарайтесь просто в этот день никуда не ездить, провести его дома с теми людьми, которых вы привыкли видеть рядом с собой и ничего вам не грозит. Теперь давайте посмотрим следующий период. 14 мая. Здесь происходит интересное событие. На два с половиной месяца до 28 июля Юпитер входит в ваш знак. Ну, помимо того, что здесь уже достаточно длительное время хозяйничает Нептун, который немножко выбивает вас из колеи, вводит вас в определенные иллюзии то юпитер он наоборот поможет вам знаете найти ответы на какие-то очень важные вопросы он э, придает рыбам знаете какой-то такой расцвет он дает чувство уверенности в себе, очень сильную моральную поддержку, помощь в делах, дает очень мощные энергетические ресурсы, будет наблюдаться одухотворенность чувствах, идеализм, все прекрасное, таинственное, глубокая эмпатия. Помощь другим людям может принести удовлетворение и духовное развитие. Так вот, для рыб, которые родились в период с... 19 по 25 февраля, особенно энергии Юпитера, будут благоприятствовать тому, чтобы они или приобрели какую-то важную недвижимость, обрели свое собственное хозяйство, вышли замуж, женились, обручились, может быть продвинулись там как-то по карьере, заработали себе очки дополнительные, произвели какие-то очень важные финансовые вложения инвестиции по здоровью здесь идет укрепление улучшения также усиливается ваша творческая активность но остальные рыбки еще пока немножечко ждут поскольку юпитер он пройдет только первых три градуса затем он снова вернется в одолей и через какое-то время уже в следующем году скорее всего он уже снова войдет в рыбы и пробудет там ну, достаточно длительное время ну, вам хватит его для того чтобы все это приятное, что будет у тех рыбок, которые родились с 19 по 25 февраля. Вот чтобы у остальных все это осуществилось в следующем году. Пока только готовимся. Но давайте двигаться дальше. Что же еще интересного может быть? 16 мая формируется такой интересный аспект, который придаст вам интересные возможности. Он будет проходить между Венеры в зоне семьи, и с турном, который будет касаться каких-то ваших тайных дел. Ну, во-первых, это благоприятный период для тех, кто планирует какие-то перемены в доме, в семье, операции с недвижимостью. Может быть, здесь возникновение некой тайной любовной связи, тайных любовных отношений ну, почему-то тайных почему вы их пока не хотите афишировать ну, причины могут быть разные пока вы, например, можете желать, держать их в секрете тайные покупки здесь еще, знаете, интересно вот 12-й и 4 -й дом они между собой еще могут работать как, ну, знаете, заточение заточение, в котором хорошо это желаемое заточение Ожидаемое, желаемое, долгожданное. Интересно. Может быть, вам удастся открыть свой бизнес. А может быть, вы будете иметь какие-то успехи в своей собственной деятельности. Материальные поступления. Ну, Особенно это период хорош для тех, кто работает сам на себя. Ну, да, Может быть, действительно, кто-то там свой кабинет откроет личный. Может быть, какой-то свой бизнес организует. Ну, здесь что-то именно связано с индивидуальной предпринимательской деятельностью. Теперь, с 23 мая Сатурн становится ретроградным. Это говорит о том, что дела, касающиеся каких-то ваших тайных, ваших тайн могут приостановиться, могут двигаться немножечко, знаете, с такими э, препятствиями. Но еще это указание на то, что кто-то из вас периодически начнет, начнет впадать немножко в такие, знаете, грустные настроения. Это не депрессия, но, тут, знаете, как будто бы печалька будет посещать вас периодически. Но на самом деле это ложное представление о том, что у вас в жизни, может быть, все не так хорошо складывается, как хотелось бы. Я уже рассказала, просто ваше время еще не пришло. У вас все будет. Постарайтесь не печалиться, как-то отвлекать себя какими-то веселыми событиями. Сами их себе создавайте, ездите, развлекайтесь с друзьями, проводите время так, как вам нравится. И с 25 да, этот период продлится до 11 октября это не так долго поэтому постарайтесь просто окружать себя теми людьми с которыми вам нравится общаться и вам будет легче с 25 по 30 мая венера перейдет в такой интересный аспект как соединение с меркурием и вы знаете вот этот аспект он наиболее благоприятен для тех кто кто занимается например вокалом для тех кто танцует для тех кто что-то делает руками шьет например на дому вот здесь вот вас ожидает настоящий успех кто-то работает на дому пишет на дому может быть кстати да работа через интернет интернет магазин здесь есть указание именно на то что что-то будет происходить в стенах того места где вы живете очень высокая творческая активность единственное здесь есть такой скользкий момент что вы можете как-то знаете переоценить свои возможности и да именно переоценить не недооценить и постарайтесь просто не вкладываться хотя бы материально чтобы не потерять ресурсы свои финансовые ну если сила это одно а ресурсы это жальче конечно произойдет да и можете влюбиться неожиданно Человека, который будет вхож в ваш дом. Вот возьмите и влюбитесь. Того, кого вы выйдете чаще всего. Что тут еще? По Марсу. Ваш Марс будет находиться в соседнем доме. В, люб в любви. И будет очень прекрасно аспектироваться мир э, Неп Нептуном. Причем он где-то с 15 мая по... 20, по 25 будет очень хорошо ощущаться даже больше, но ну, наверное до 30 будет, давайте посмотрим до 30 мая будет ощущаться да, будет работать до 30 этот тригон очень шикарный аспект, он работает в том направлении, что дает вам очень хорошие такие энергетические, творческие ресурсы и плюс еще по любовной тематике может прийти мужчина, но мужчина здесь знаете, он какой-то водный ну, это если для женщин, водные стихии. Ну, для мужчин здесь идет женщина, тоже водные стихии. Может быть, рак. Судя потому, что Марс идет по раку. Знаете, какой-то человек, который настроен на заботу, на дом, на семью. Вот как-то так. Но, главное, не слишком, не слишком летать головой в облаках. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, что еще. Да, у нас еще есть такие рыбки, которых ожидает успех, оправданные ожидания и приятные неожиданности. Это рыбки, рожденные в период с 28 февраля по 7 марта. Вот как, с 28 февраля по 7 марта. Вот как рыбам повезло. Ну и будет вести еще больше. Ну что ж, все это дело у нас закрывает ретроградный Меркурий. Закрывает 30 марта в зоне семьи, недвижимости. Ну, я думаю, что он будет проигрываться таким образом. Возникнет необходимость вам побыть в стенах своего дома, закончить какие-то свои дела, может быть, ремонт, вернуться к каким-то своим старым проектам, что-то доработать, доучить, пересдать, переделать, доучить, закончить. Это все будет по делам того места, где вы проживаете. Ну что ж, по астрологии на сегодня все, а вот сейчас мы переступаем к второму. И зададим вопрос, как окружающие будут Воспринимать представителей знака зодиака рыбы В период с 9 мая по 1 июня Отшельник Ну, Слишком будете как-то погружены в себя В свои собственные мысли, переживания ну, По крайней мере так вы будете выглядеть для окружающих Что же ожидает рыбок в финансах? денежки вы зарабатываете собственным трудом, трудяжечки все у вас получается все что вы делаете приносит вам доход приносит денежки, может быть не так много как хотелось бы, но ну, в принципе вам хватает ну та зарплата на которую вы рассчитываете вы ее получаете хорошо, что же ожидает рыбок в делах работы, в карьере что ожидает рыбок дьявол ух ты тут у вас есть соблазн соблазну властью соблазн деньгами а может быть вы там кого-то себе присмотрели ну, давайте посмотрим дьявол власть очень сильно взаимосвязаны да здесь есть идея ну настолько круто выпало что я даже не знаю как как тут еще можно интерпретировать по-другому? Смотрите, здесь есть искушение властью, а возможно это искушение живым человеком, вот этим вот императором. Поскольку здесь выпали дьявол, туз мечей и император. Здесь какие-то новые идеи, новые начинания, здесь, возможно, повышение по должностью, потому что по дьяволу вы этого очень сильно хотите, а по остальным картам у вас это получится. Также можете смело рассчитывать благосклонность покровительства этого человека. Человек очень сильный. Может, если у вас есть там какие-то вопросы, связанные с повышением, оклада или в должности, то можете к нему обращаться, он вам поможет. Он не откажет вы очень сильны в этом периоде все рыбки повезет всем в плане карьеры так если смотреть в общем вопросы связанные с какой-то вашей основной реализации то здесь еще знаете может быть тема связанная с социальным статусом ну статус в каком плане Желание. Желание изменить свой статус. Желание изменить статус. Но здесь даже больше не воссоединение, а наоборот как-то похоже. Желание договориться. Но здесь пока только желание. Хорошо. Давайте зададим вопрос. Что ждает тех рыбок, которые уже давно в крепких, долгих взаимоотношениях? Солнце, у вас радость, у вас счастье, у вас успех во всех начинаниях. Все, что у вас в доме, в семье, вам будет приносить большую радость. Рождение детей, покупки, ремонты, все будет получаться. Воссоединение, ну, вообще праздник, праздник в доме. Хорошо, что ожидает рыбок в любви? Давайте зададим вопрос, но ну, я пока... Спрашиваю обо всех, но думаю про девочек. Что ожидает рыбок в любви? Для тех, кого ее еще нет. Ну, может быть, есть 10 мечей. Здесь идет ситуация, связанная с резким поворотом, с трансформацией. Возможные разрывы с теми, у кого были взаимоотношения. Поиск новых партнеров. Причем очень быстрый. Прям скорость в этом. И пока, пока ситуация не похожа на то, чтобы вы были чем-то удовлетворены. Вы знаете, по тому, что я здесь вижу, выпало э, так, что как будто бы вы будете удовлетворены чем-то небольшим чем-то не очень серьезным вот как будто бы все, знаете, как-то так на уровне зачатка, начала может быть на уровне дружбы вот как-то еще нету глубины нету глубины во взаимоотношениях хорошо, давайте То есть вроде бы кто-то есть рядом, но не особо, нет особой глубины может быть только-только самое начало и здесь есть еще указание на человека пентакливого Пентакль это у нас земная стихия Козерог, вам телец, может быть. Хорошо. Давайте посмотрим для мужчин. Что в любви ждает мужчина? Тоже восьморка мечей. Интересно. Что ж такое? Она мне так часто выпадала, что мне даже хочется вытянуться этой колоды. Чтобы больше ее не доставать. Ну, мужчин. Мечта. Мечта. Печалька. Вот об этой королеве кубков. Это ну, тоже водная стихия рыбарок, скорпион. Что-то в каком-то напряжении находитесь. Не знаете, чего от нее ждать. Ну, как-то так выглядит ситуация. Хорошо, давайте зададим вопрос. Что ожидает рыбок по здоровью? Что в здоровье у вас происходит? По здоровью. 10 мечей, ну вы видите, может реально как-то приболеть, ну, какие-то резкие перемены Ну здесь будет ситуация, да, выздоровление выздоровление знаете, как тут выглядит такое впечатление, что неприятности по здоровью вам могут принести застолья глупые какие-то застолья Неожиданные, непредвиденные. Причем оно как-то все хорошо закончится под девятки Пентакли. Ну, в общем-то, все хорошо решится. Главное, избегайте застолей. Хорошо, давайте главный совет спросим. Главный совет для представителей знака Зодиака Рыбы в период с 9 мая по 1 июня пентакли. постарайтесь держать все свое при себе радуйтесь тому что есть пока ничего кардинального меня не стоит и будьте экономны в тратах Ну вот надеюсь что мой прогноз был для вас сегодня интересен также надеюсь на ваши лайки комментарии и до встречи в следующих периодах